Всем привет, приехали в Москву. Нас встретил вот этот вот, гангстер пузатор. Пуза два арбуза. Пуза два арбуза, да. Едем в аэропорт. А зачем мы едем в аэропорт? Вы узнаете в этом видео. Спонсор этого выпуска опять заправка у Михалыча. Ну давай, аэропорт, удивляй меня, я первый раз иду к тебе в гости. Ни разу никуда не летал, не ездил. Ничего не сделал, я жил в деревне нахуй всю жизнь. Он сразу поглядите, как раз на дар, и, блядь, на самолет. Короче, профуем, все таки у меня отжали гель для души, пена для бритья, блядь. Дали либо провожающим, либо в мусорку. Вот, блядь, чем моя пена мешала? Чем эти свои усики будут теперь пацанские в Риме? Жесть, короче. Опас. Конечно, блядь. Киссуары, блядь, мои. Чем я буду сбривать, блин? Но дезик не спалили, слава богу. Дезик хороший, сука, однажды не подарили мне. Очень вкусный. Армани. Wow. I'm your money. You're wow. Короче, ребята, вообще я впервые лечу на самолете. На самом деле немножко не по себе, если сейчас, чуть-чуть. Я вообще впервые буду на юге. Да, кстати, мы летим в Краснодар. А зачем мы туда летим? Вы, если уж не догадались, то узнаете чуть позже, да? Вот, а так немножко волнительно. Просто очень сильно боюсь высоты и поэтому немножко переживаю, вообще, как это все будет происходить. Место, место, мы дождались своей очереди, и убежали отсюда. Куда-то едем. Подождут американские корки, ёлки-палки. Точно заедем, блядь. Я бы поснимал небо, но небо как-то сейчас скучное, никого нет. Так хорошо, no. но ну, улочки, no. я no. прям соскучился по теплу. Мы в Краснодаре приехали, было сильно солнечно, очень круто, но сейчас небольшой дождь, но все равно очень тепло и здорово, как будто в лето приехали, прям в Вологде минус, блин, ну, конечно, не минус дофига, но ноль. No. Волог для ноли. Здесь лето. Солнышко, тепло, дождь, Класс Питер, как будто вот сейчас вот немножко мы в Питере чуть-чуть. А для Слишком теплый Ну да. Слишком теплый, не такой мрачный какой-то. Погодка, класс А кстати, а реклама предлагается вообще? Ну, то, что реклама типа. Не, вообще сторонние вообще, типа. Поп. А, сторонние эти, Да. Типа да. Я не про адаптеровщиков, я да, вообще. Да, про... слушай, знаешь, какая тема, что комьюнити с точки зрения YouTube -а у нас маленькая. Uh -huh. и как бы такой объем подписчиков он не сильно оплачивается, они, ну понятно, платят там пять тысяч какие-нибудь за рекламу. Ага. Uh -huh. Ну короче. Я им объясняю, что чуваки, блядь, мне этот тачук канал до да, пизды, я еще другим деньги зарабатываю, мне ошив пять тысяч, uh -huh. начер мне срались, и я хочу людей, каких-то, блядь, промо говном кормить там, какие-то танки блять или uh -huh. ставки. реально всякую хуйню предлагает эту базовую. А они такие, ну, бра, ну тебе больше платить смысла не имеем Я говорю, ну я понимаю, иначе все общаться с кухней, ну типа, да, и все Вот так вот тренировщики, часто взяли? Раньше чаще, сейчас что-то то все, так Блядь Има, а что ты творишь? Кайфую, мне очень нравится, что сейчас мокро Может, сейчас будет повоёбываться, если машин будет меньше какой любишь внимание приближать, так все на свои машины, машинки я делаю его просто как бы кайфовать для себя Люди такие, типа, ну, блядь, красиво, ладно, чё? Да не, стильно, стильно. Вообще да заебись. Она же вообще в оригинале это выглядит, как обычно, типа, такая... ну а попроще, -а -а. а конечно. Ну, чё рассказываете? Девки подкатывают тебя тебе? Какой девки? Поклонницы Какой есть? Ой, девки. Блинские, я не знаю. На самом да, деле, конечно, есть, вот и, блин, берёшь-то. Всех, всех такое мнение, что я ебать-то, блядь, бабник, что супер много телок На самом деле, я бы не сказал, что их прям много. Ну, блин, да, бывает. Ну, одна-две да. пишут там девочки, но... Я не кайфай, там рок-звезда, что меня прям заваливали, такого да -да -да, ничего нет, давай, обычная хватит. жизнь. Что ты всем рассказывал? Really? Все и так понимаешь, что у тебя много девок. <свht> девок. Девок, девок, девок, да. Кто хочет пиар от Димы на боке, обращайтесь к нему, он вас прекламирует себя в инстаграме. Так это личная страница. Да я все равно Огромнейший отклик. Куча мемов. Куча школьников. Куча школьников. И куча шкур. Почему, Дима, ты ни на кого не писываешь, мне скажи? А? Все, такое только публичное, почему ни на кого не писаешь? — Ни на кого не писаю? — Ну, в смысле, на, я садишься, на видео, полудиться. как бы, там... — Потом позвонят, мага позвонит, потом... — Слушай, аж, надо Влада поставить, я распечатаю его лицо, выражу на резинке от трусов, типа... — С подписью, зачем мне лицо, если на Типа ха-ха, я Влад и очень горзый, носу на... — Носу распечатаю, тебе пиздец будет. — Нахерывай, Я лучше, да, кстати, это будет жестче. — Всем доброе утро, у нас завтрак. Краснодарской шаурмой, проверим, насколько она хороша. На данный момент лучшая шаурма в мире это питерская шаурма, проверим. Краснодарская вообще может и у близкости к ней находиться. Неплохо. Короче, ребята, мы пошли на работу, так сказать. Позавтракали. Шаурма, конечно, так себе, но ладно, не к этому. Мы сейчас находимся в одном интересном месте. Прежде чем приступить, так сказать, к основным съемочкам и работе, мне нужно удалить одну хуевую татуировочку, с чем сейчас, в принципе, мы и займемся. Поэтому, погнали! Просто вообще изначально узнал просто, что у Димы, ну, типа, у вас в студии здесь есть хороший лазер, типа, решил попробовать вообще. То есть изначально мне, типа, не вообще не приоритетно было, чтобы там как-то ее удалить. Я вообще, в принципе, думал, что блэком я закатает закатаю, как бы, ничего страшного. Ну, а тут, типа, есть шанс попробовать, почему бы и нет. Блять, ну, мне страшно сейчас. То есть, хотел ты ему по дейсболу бы домасать хоть на час, тогда было бы попроще, но... Да, не, наверное... Ну, ты хочешь попробовать, да? я хочу прям посмотреть, как это вообще, насколько это... Если нет, просто за руки глубже. Да вряд ли это, все-таки, не ребра какие Ну, в принципе, колоть было не так больно, то ли? Да и это ж такое. Вот, когда на кистях сводят, но там уже неприятно. Наверное, да, лицо кисти, короче, жестко. Ну, лицо такое, лицо не особо лицо сводит. Девушки постоянно татуаж сводят, каждый день приходят. Сейчас он наделают себе, блядь, да, потом Счастье, да. Давай, ставлю. Давай. так да, знаешь, что? Похоже, как будто зажигалки в детстве вот этой штукой ну, делали тебе. Я-то знаю, я себе сложу честь руки, грудь, колено и часть спины. Сам себе Ну, спину, спину нет, а с остальной, да. Мы вчера с Димой общались по поводу, ну, то что он сказал, что у прям тихо типа, вообще, прям мега, он крутой. Ну, да, он таки хороший, да. То есть в мире есть лучший, но украли красную. Ну, на России именно, допустим, лучше нет. А откуда? из Волог, да. Ну кажется, тебе типа, холодником. Ты я сам делал или. Да, да, ты вот когда вот.. Учился? Да? Типа не то, что -то учился, вот просто вот когда хэнпоком, короче, начинал холодить. Потом была попытка его перекрыть, а потом я просто забил все это дело. И вот только недавно, когда уже, короче, раньше-то было пофиг, типа, что вот ноги да ноги, А типа. сейчас, когда уже все-таки становится не пофиг, что как-то полноги в говне, то решил, что с нас видить, да, перекрывать ее. Ну, это такой ну, не самое быстрое для удаления, конечно, которого далеко не самое быстрое, потому что, ну, прям плотно вбил. Ну, как uh -huh. бы любой черный цвет убирается. Единственное, организму нужно реально много времени, просто, uh -huh. чтобы его вывести. Зеленый, да, вроде как самое плохое удаляемый Да, земля тяжелый А вообще удаляют его? Ну, в общем, на этот лазер должны быть насадки в этом году, на синие зеленые цвета. Uh -huh. Тогда можно будет даже здесь удалять. А так вообще есть пикашор лазер. Ну, секундный. самый дорогой лазер. Он 16,5 миллионов стоит. Uh -huh. вот, на нем можно убирать зеленый, да? uh -huh. Зеленый, синий, ну, вся цифта. Потому что, а в чем вообще? Почему проблема? Вот черный вот цвет, по сути, он самый темный, почему ну, так легко удаляется? Вот смотри, это просто элементарно. Ну, вообще, на каком принципе лазер построить, что каждому цвету своя длина волны соответствует, просто элементарная uh -huh. физика. То есть определенный спектр который ну, определенная длина волны, uh -huh. которая поглощается вот этим цветом. Uh -huh. Черный поглощает абсолютно все длины волны, uh -huh. белый отражает абсолютно все. Uh -huh. Красный Для красного одна длина волны, для синего другая, для зеленого третья. Его длину волны для синего для зеленого очень тяжело создать, поэтому uh -huh. соответственно, их тяжело было. Ну я надеюсь, что бейсбелл подействовал и мы так. справимся. И мы счастливы, как говорится. Блять, не, не делайте себе фартаков, не удалять потом. Да нет, лучше делайте. Ну поприятнее, слушай, поприятнее. То есть сейчас просто как будто немножко бьется током. Хорошо. То есть в прошлый раз прям было отвратительно, хотя, я хотя бы не могу терпеть. Уже, уже это уже хорошо. Ну это хорошо, да. Ну без бесбола было, конечно, критичнее. Прям. То есть я вообще не мог.. Ничего делать, терпеть тут даже. А как были вы низкие, Да не всегда больно, если честно. То есть, единственное, что когда татуировку сильно хочется типа знаешь, как-то хорошо терпится, потому что типа, сильно её да. хотел. А если вот прям какие-нибудь коррекции, там, ковыра, то это уже прям больно, потому что, знаешь, из-за необходимости это все делаешь, типа. Ну, да. ну вот, в принципе, как и лазер, наверное. Самое критичное было, когда вот я шею делал, это было прям... Вот мне надо... О, для... я, Без. Вот мне надо вторую половину делать, я уже два года это отсрачиваю. Трочку себе делаю, чтобы Не приступать к этому, потому что это... Пришёл бы Ну, не знаю. Ай, блядь! Сука! Простите, конечно... Просто это очень, блядь, больно. Давай я постараюсь оберать. ложу снежинку может не буду снежинку удалять она в принципе неплохая я ради нее только начинал напоследок оставлял не как это вещь все все закончилось наконец день добрый это было прям хорошо смотри после одного сеанса Короче, лазер пигмент дробит, но ага. выводит в ужин как ты понимаешь. Ну да. После одного сеанса на таком лазере пигмент выводится не только там месяц, там, полтора, ага. два, он выводится до года. Ага. То есть даже я тебе скажу так, за два месяца все, что сейчас разрушилось, оно не выйдет сто процентов. Нет такого варианта. А плотный вот такой пигмент, плотно забитый, О, да даже какой-нибудь там ага. средний, вот такой, он за два месяца не выйдет. Просто, ну нет. Ну, нет таких ресурсов организма чтобы он настолько быстро uh -huh. это все уводил. Поэтому промежутки между сеансами смотри сам. Uh -huh. То есть ты будешь там продолжать или как? Или периодически к, мою, к Диме будешь ездить, как вообще ты не знаешь там или там? Слушай, я вообще посмотрю на результат, грубо говоря, после первого сеанса. Смотря сколько пройдет времени, условно говоря, пройдет два месяца, у тебя будет один результат, пройдет у тебя полгода, у тебя будет другой результат. Видишь, а, я три года ходил с тонгой, меня очень не парило, я поэтому понимаю, я общем, как бы. Да, клиенты ходят ну, с ну, Карсенара, они ходят систематически, они а. ходят раз, два-два с половиной месяца. За счет вот таких промежутков максимально адекватная скорость достигается, то есть ну, скорость удаления забыл применима, конечно. Да, в общем, максимально адекватное количество сеансов при скорости удаления. А сколько есть, ты рекомендовал? По, по 2-3 месяца, грубо говоря. Чем, во-первых, короче, нога это самое медленное место для ударения. Ага. Чем ниже от головы, тем уходит дольше. То есть хуже всего стопы, кисти, горени. Ага. не особо хорошо еще. Вот. Можно сеансы делать раз в два месяца, можно раз в три месяца. То есть из-за травма... из того, что травматизации нет, ты можешь mm -hmm. делать их часто. Но часто просто смысла нет делать сеансы для такой додаров, но если бы я себе делал, ну, в районе трех месяцев перерыв. И то за три месяца не выйдет все, что сейчас разрушилось. Просто будет ну, оптимальная скорость для удаления. Mm -hmm. Вот, а так смотреться. Можешь подождать хоть полгода год, будешь когда-нибудь в Краснодаре, например, продолжишь mm -hmm. на там. Москве будешь там, в Питере, где-нибудь еще для себя там. Но... Да не, у себя навряд ли буду, потому что я <смех> <смех> что-то своими там не хочу никому доверять свою Тебе могут просто пережечь, да. да то есть, просто... Э, если выбирать, когда человек приходит после нескольких сеансов лазера со шрамами, mm -hmm. или приходит с новой лучше с новой, потому что шрамы намного хуже. В общем, они задерживают удаление очень сильно. Mm -hmm. Так, все в принципе. Так, ребята, Москва, Краснодар, приезжайте коллегу, удаляйте татуировки почему Москва-Краснодар? Может, вы, может вы все. Может, ну, Россия, вся, конечно, приезжайте. Но я думаю, большинство-то все равно Москва-Краснодар. Два часа с Москвы сюда, в принципе, и. по ну, Москве-то есть тоже нормальная, мастера, но мы о них говорили, конечно, ну, не будем Ну, конечно же, не ходим. будем. Зачем это нам надо? Согласен. Все, спасибо. Все? Давай, счастливо. Надеюсь, я. А мы еще не прощаемся. Ну да. Это жесть, короче, mm. Ярик. Кольно? Да. да. Но я выжил. Yeah. <с monkeys> а а что, свели-то? прикольно, обесцвечивает? <с minutes> ну все, вообще все. Ну, ну как бы, все простреляли вообще полностью. Да. Пока Димы нет, я задам тебе несколько вопросов. Давай. Так, как у тебя вообще работает? Как работают euh, у Димки? У <служивающий> <С> Димки? С Димкой. Точнее, с Димкой, наверное, больше Знаешь, правильно вся будет. проблема студии в том, что нас много, ага. а если ты приедешь, как ты сейчас видишь, нас будет человек, ну, 8 от силы. Ага. То есть вся студия летает, никого практически нет здесь. И вот это минус. То есть, знаешь, зачастую очень смешно, когда ты летишь куда-нибудь отдыхать или еще просто работать, и ты пересекаешься со своими же ребятами на каком-нибудь Бали или там где-нибудь в Германии или в Италии на какой-нибудь конвенции, нежели здесь в студии. Но это, Вот это самое такое. главное. А так, ну, круто, поснимай, походи, посмотри, тебе понравится. Вот, а так условия, ну, условия классные uh -huh. по работе, по творчеству, вот. Признавайся, а, Дима, признавайся Дима орёт, ходит кидать, ряд. Не, Дима котик. Слава богу. Какой-то поднимашь, будут они в студию. Мофис. офис без права. Да это плохо, на самом деле. Офисная фигня, она немножко, блин, атмосферу. Проходите в вашу студию. Ну, это все, что мы нашли. На самом деле все клевые качественные здания, они были в формате офиса сделаны. У меня вообще была идея изначально такая, чтобы сделать два этажа, а лестница она была вот внутри, как будто ты сошел. А стал... Да, вот заходишь в офис, Да, вот я вот здесь бы она была вот прям внутри, тебе прям видно пыху, там второй ты знаешь, чтобы не уходить на личную клетку. Но этого нет. Вот ну, это не мне кажется. построить свое В том плане, что там у тебя, видишь, у тебя есть эта разбитость, ты можешь. Это жабе сдавать людям, а тебе нужно, чтобы человек взял все сходу, сразу, ну, сложнее сдать. Ну вот, давай, медалька. с Металикой вырываем? Как ты относишься к Металикам, Некоторые, знаешь, типа, хейтят, Решёв, например, выкинулся нахуй в помойку. Так, я знаю, но мне ручки. Зачем? Там я обычно отношусь, но мне без разницы, я если не выиграю, я не расстраиваюсь, если я выиграю, я просто вешу его, ну, на память. это стильная картинка? С... Ну, прикольно, что это прикольно для самого Да, и наш ва... крестарский парень Мурик, к по сделал полную но... да, да, да, спину да, он... да, по... Да-да-да, и был занят. Очень клево вообще. Игорь, ладно, друзья, давайте что-нибудь уже кон конкретное делать. Нам уже сейчас <связь> что? Нам уже сейчас собраться, сесть, все это дело рассказать с тобой, да? На ссылку планируется. Давай? Бокс, покажи мне, пожалуйста. <связь> так. Прикольно, что у нас, типа, есть такое, не Не видя никого, как просто... А кстати, признавайся, твоя сауна, мы сегодня, кстати, себя не, тренируем, мы же твоя. Мы, мы, мы с вами хотели, да, сходить, но нам как-то не получается, кажется, что там, наверное, будет ладыш. Классно сказал, да, что там да, деньги отбывали, хотя отбывали деньги на себя. Коль, нас, короче, у нас все поделено, На такие боксы, на самом деле, что первый, что второй этаж, они довольно-таки одинаковые, единственное, что вот эта часть, где у нас был бар на третьем этаже, на четвертом, он просто так же рабочий, да, это просто то же самое боксы, а планировка в целом абсолютно идентичная, просто разный еще цвет, там все более теплое, а здесь будет холодное. Привет. А где ты слона уйду? А, этого слона. Давид, а. Саша выделил твой бокс как один из самых красивых. Да, yeah, кстати. Ой, well, спасибо. А сними, Давида, покажи. Я ещё в процессе. Давид. Слушай, а мне знаешь, как нравится бокс у Прима? А твой бокс тебе нравится? мой бокс мне уже приелся. Ой, Это же с этой, да? С Венецией, с Тангутом, да? Да, клёво, да? Вообще клево. Вот, вот, на самом деле это да, вот, самое вот, крутое. Типы делают хорошие награды. Причем это третье место. И оно самое клевое на самом деле. Вот а второе серебро было не очень клево. Они все были с красной подложкой. Ну и первое золото неплохо с красным. Вот черный с красным довольно. Угу. эротично мне понравилось. Ну да. Прикольно, да, что у вас э, типа вроде бы как бы бокс заработан, да, но при этом тут есть царит творчество такое, знаешь, да, да, что все рисуют постоянно что-то. Ну изначально на деревянных курих нормально Это зол успеха я считаю. Круто? Очень круто. Мы два дня уже бокс здесь двое часа. Да, да, здесь работает Максим Прима с женой, с, с, с Сашей, они вместе. Mm. Это Андрей Залов тоже? Да. Немного с таких сумок, не знаю, они не творятся, все круче. Типа вот а знаешь там. Кто-то нарисовал бы, кто супер покордился бы, наверное, вывесил бы, куда он ну, на, на самое видно, макс а, макс просто на куче валяется, знаешь. Ну, в принципе, это мне кажется Хорошо, да, начнем, конечно. Ну, да. Не бы Не бы Да, слушай, у него, у него есть всякие награды где-то валяется тоже он их не, не прибывает, потому что ему лень. Хотя, вроде, сейчас прибыл что-то, ну не все. Ну, пока. Это ему плохо. Блин, это круто. Посмотрите, какие серые картины пишет куча, да? Хотя ты это, кто Ну да, кстати, такая вот, Серёжа. Ну, мне кажется, не, не каждый смог вот этого. на самом деле, он просто заболевал, что-то не, не пошло. Вообще, он, ну, прикольно всякие дела. Ой, нифига, но мини бар из этих книг не Так, знаешь, плохо стал, резко набухал. Я не знаю, что придет весь баг убить. Я и сейчас это все разы выпьешь из-за того, что у них с британцами. Был ли ты, ну, ты как меню? Так это хорошо. Это типа просто, когда декоративно хранили это как с какой-то. Нет, это короче типы, которые в Европе делают призы всем хорошим конвенциям. У них есть свое производство просто по декору. И вот кореш шарвал просто на конвейе себе купил. А это бокс лада что ли? Да. ну понятно же. Владислав. Ну просто он шики, шики, не, не хвастался, что-то с утра пацан у нас против. Все серьезно. Здесь все нормально, Почему у вас не заметил? Ну, смотри, будет тут все, на блядь, каждая третья машина это BMW Mercedes. Да нет, до хрена японских тачек. Пойдем, пойдем в окно, пошли. Причем что именно не типа, не какой-то Toyota Camel, да, а именно, типа, который там хоть... GM прям? Типа, ну, да! Ну, по крайней мере, я очень много видел Я с тобой сейчас поспорю просто спокойно. Ох, Давай на дальнюю. А, Блять, и правда. Ну обычно. Нет, серьезно, тут очень много бэх, порши, мерсов. Это нет, прям... Ну я, я, я не спорю, что их ближай. много, но, например, в Москве в Питере их прям реально, типа, это 90% тачек, типа, это BMW, Mercedes. А у вас именно очень много японцев. Обычно это все ближе к, восто... к востоку, да. А вот к восточной части. Скажи, ребята, может, все такие. Дима на бок. О, она даже не грязная Прикольно Прикольно, видел у тебя в этом в инстаграме, типа, ищу тебя Краснодар» Или как там это было Я Девочка выложила, что типа кто-то ехал на тачке, от типа. Ты хоть тебе Да нет, а почему? Она тебя ждет. Она хочет, чтобы ты проходил на мужской машине, в русской машине, да. Надо снять вот. Короче, слушай, я в твоем доме, я тебе отвечаю. Здесь очень много немцев. У Южан очень в почете не не немецкий автопром, потому что Южане обычно люди такие очень, они любят чем-то хвастаться, как-то кичиться. Ну, И я, немецкий автопром он более показательный, как вы, знаешь, более, более уважаемый бренд, скажем так. Может ну, это, Тойота, но это из, из класса обычных автомобилей. Корейцы тоже, так что ну, немцы тут в почете пойдемте пойдемте в боксинг? Да, да. Какую музыку тебе нравится? Рот. Я вообще за так люблю, но у меня немножко хип хапа всякого. Литва есть, в плейлисты. не модно уже слушать. Ну, уже, типа, как. Я и начинал, когда его не было модно слушать. Потом было модно слушать, я все еще слушал. Потом стало не модно, а я все еще слушаю. Мне кажется, я как-то осознанно к этому Как протест, типа, да? Дело не в Вене. Да нет, просто мне он нравится. Ну, это моя музыка и все. Надо еще слушать. Я слушал рост раньше тоже, а сейчас рецк, рецк, рецк. Ну, посмотрите, жарко такое. <плодисменты> что это? <плодисменты> это подарок от Димки. <плодисменты> вот <плодисменты> от того, что ли? От длинного. От Коту от NVK. <плодисменты> <плодисменты> Мы к Диме на бок объявляли в а, Воз, yeah, Вот Он нас сюда отправил насчет футбола. Интересный да, год у вас такой Да, и пока же, ну, будем, пока же всё. Здесь всё сами сделали. Плама сзади, неоновая, подложка, всё. Подложку сами отрисовали. Лимон, цветок, оно очень клёво. Вообще, телек вообще за зачёт в туалете. <соцентрический> Просто. И голова это зона продаж, чтобы здесь, если посмотреть, вот компьютер сами собрали буквально на стене. А вот у Димона на стене мы тоже посмотрели, у него что-то похожее. Я сразу обратил внимание. Ну да. Ну да, мы просто положили планшет, грубо говоря, и начали слепить, создавать в нашей стилистике. Круто вообще. короче, Вчера мы были в Краснодаре, сегодня мы уже в Сочи приехали кучу деревень, которые обитают у морской волны. Вот. Сейчас мы приезжаем, нас встречает кенты, обнимают, целуют, и мы едем кушать. Поэтому сейчас мы со всеми познакомим, так сказать. Парень. Здорово, парень! Здорово! Здорово! здорово. Ну, что? сразу видание Сочи! Ребята приехали. Смотрел в морду, Руслан загорел ее, разные полков на вроли. Все, давайте, хоть сумку будем. Давайте. Гости Че? Как ты Че, как вы сами? Я вообще офигенно. Просто сумасшедший Я просто. Пострелю назад просто. Я обожаю просто Сочи. И никогда в эту Вологду не приеду. Простите, столько к своим любимым людям с Вологда. Не вернешься Никогда вообще в жизни. Да, конечно. Солнце херачит сегодня плюс 18. Ну ветер что-то ложная, вот. Э -э. вот, чё... а. О, паха. Паха. Паха. Паха, вот как он куда слишком счастливо. Ну что? А, вон, паха! Ваша, как всегда, на медленно. Здорово. Как раз еще да. поуменьшился. Ну, запасайтесь <свят> пуховичками, ребята. Сочинцы, мологодские <свят> <свят> сочинцы, дур, <свят> <тут, свят> которые не хотят возвращаться. Короче, немножко <свят> поиграли. Пацаны, конечно, немножко приподняли. Да, пацаны. Ну, мне пока что-то что не идет, Надо покушать, мне кажется, и пойдет. Че, пацаны, давай. Поднимаем бабку. Ага. Ну, давай. Четверка. Да, соси хуй. Ну давай, сейчас. Я надеюсь, подниму миллион-то. Миллион. Миллион. Да, давай, давай. О, хорошо, пошла. Вот, короче, впервые поиграл вообще в казино и е ебнутся, ебнутся. Это так круто просто. Пиздец. Вот, немножко конечно, слил, но ничего. Сейчас, сейчас. Русик ты смейся, конечно, смейся, но я, блядь, бабак сейчас подниму нахуй. Слемом отсюда а уйдут и все охуеют, юбки. Чтобы вы понимали, чувак поднял, блядь, пятнашку просто, со скольких за восьмидесяти? Двадцать две тысячи просто, семидесяти, ёпы, заебей! Поздравляю, Руси, красава! Доброе утро, идёт триста сорок пятый день э, в Сочи, у нас кончилось еда и деньги, мы пошли на охоту. Смотрите, какой вид. Именно в этом казино вчера пацаны из забрали крупный банк. Паха, привет. Ты готов кататься? Разбиваться. Нет. Как у тебя высокая сама гора но ну, в смысле, на... вы же ездили на красную, да? На, на пик, типа. Мы не поднялись. А, не, не на 1600. Но а, а, все равно вы же по красной ехали. Как тебе красная там? жестко Не понравилось. Не понравилось? Слишком, да, какие-то эти... Бугры одни. Бугры одни, да, да. А здесь зеленая здесь клёвые. Здесь разровнено, все нормально. И, блин, страшно, если телефон, короче, уронит то будет неприятно, если он вниз уходит. То да, не будет. страшно, чё. Что... ПК десятка, их, пока вон, десятка только. просто. За новенький завтр, за как раз Ну, пацаны, приезжайте, катайтесь, короче, главное не падать, как я, иначе будет больно блядь. Потеряю бороды домой. едем домой. Go downtown господа, добро пожаловать like a vodka. See my hips, big hips